Итак, начинаем суставную гимнастику. Она начинается со следующего. Начинается она с головы. Надо взять пальцы, большие вот эти пальцы, средние вернее, и массировать точку середину. Я это уже показывала, есть у меня видео. Оно называется «Ошибка бессонной ночи». Я сегодня, третью дочь вообще плохо сплю. Когда я в таком возбужденном состоянии нахожусь, я плохо сплю. Далее виски. Ну и для того, чтобы прожить этот день в тонусе, надо вот обязательно эту зарядку делать. Далее мы массируем вот эту впадинку. Надо открыть рот, найти ямочку, в ямочку вставить палец. И массировать. Можно массировать несколькими пальчиками. 10 раз вперед и 10 раз назад. Массируем под буграми затылочными. Вот если пощупаете свой затылок, лосяную вот часть, кого как бы вы там сзади, вы почувствуете, там есть такие бугры с двух сторон. Вот под этот бугорчик надо тоже поставить пальчики 10 раз вперед. Промассировать, 10 раз обратно. Дальше. Есть у нас один сустав позвоночники в шее, называется он атлант, второй суставной позвонок, вот в эту ямочку, там где голова присоединяется к, чему, ну, к скелету, к позвоночнику, значит самая глубокая ямка в одну сторону 10 раз, в другую сторону 10 раз, дальше делать надо уши, я сейчас быстренько это все делаю, не объясняю толком, что происходит при этом. Я знаю одно, происходит очень много хорошего. Кровь начинает приливать к голове, приносит с собой много кислорода, свежего воздуха. Вот сейчас я им дышу. И начинает мозг работать, и человек себя чувствует лучше гораздо. Снимает головную боль, улучшает давление, улучшает работу Коры больших полушарий головного мозга. Ну, в общем, много-много всего хорошего. Уши. Вот для ушей надо снять, конечно, очки и сережки. Берем себя за уши, начинаем немножко в стороны и вниз тянуть. Раз. Ну, при этом животик подтянули, спинку прогнули немножко, таз вперед. И начинаем тянуть. И ушки, вы почувствуете, что у вас вот здесь мышцы заработали, боковые мышцы, вы их напрягите, потому что там у нас обычно бывают складочки, гусеница называется, эти складочки надо убирать. Теперь аналогично кверху, аналогично в стороны, 10 раз Берем так вот тебя за ухо и начинаем за всей силы крутить назад. Несколько раз. Вперед несколько раз. И еще такое. С центром ладошки ставим в слуховой проход и делаем назад несколько раз. И вперед несколько раз. Теперь упражнение, которое развивает интуицию. Центр ладони. Слуховой проход. Как бы загоняем воздух. Раз и хлопок. Прижимаем хлопок. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Там у нас поезда ходят. Идят. Ну, тут вырастет зелень, ничего не видно, не будет. Надо будет подальше выходить, чтобы видеть пространство и абсурд, зависит. себя. А вот недавно моя новенькая знакомая гимнастика для мозга подарила мне еще одно упражнение, связанное с ушами. Надо э, Фокус называется. Надо взять э, ухо так, за верхнюю часть, близко к краю, чтобы большой палец был сзади, а указательный спереди. И вот так вот немножечко выкручивать ухо, а вот так назад, выкручиваем, назад выкручивать ухо, перебирая именно по краю, Вот так перебираем, один раз перебрали, обратно перебрали. Вот этот край уха повторяет позвоночник полностью, позвоночник при этом у вас начинает... Ну, там лучше кровь, лимфа, нервы активизируется, все это не надо сильно до боли себя доводить просто теперь интересно поворачиваем голову влево и начи... продолжаем крутить вот это ухо и снова поворачиваем голову влево то есть после поворота после прокрутки уха голова поворачивается еще левее и еще разочек, и опять левее голова поворачивается. И когда вы голову повернете вокруг на 360 градусов, вы вернетесь на свое место. Аналогично, поворачиваем голову максимально вправо, доходим до крайней точки. И начинаем поворачивать ухо. И поворачиваем ее, поворачиваем, поворачиваем, поворачиваем. Раз, и еще маленько голова повернулась. Оказывается, посмотрите, какая прямая связь между краем ушной раковины. И еще раз она поворачивается. Посмотрите-ка. То есть вот здесь есть прямая связь с позвоночником. За что? Большое спасибо тому, тем людям, которые разработали это упражнение. Все, у меня прилив крови к лицу произошел, уши покраснели, они должны быть красными, Недаром же за уши дерут, драли, и надо драть, потому что это хорошо стимулирует. Дальше. Дальше руки. Ну я не знаю, руки мои видны. Нет. Надо их параллельно над полом сделать. И собирать вот так вот. Собираем солнечные лочики к себе. Сжимать кулаки к себе. Раз. И от себя. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Дальше мы ставим вот так вот. Наклоняем ладошку. Обращаем внимание на ну, запястный сустав, сустав. Там 14 суставов вот здесь в запястье. И начинаем тянуть руки, пальчики к себе. Хорошо втянули. Пресс и втягиваем. 8-10 раз. Кверху поднимаем ручки. Аналогично, аналогично мы кверху делаем. 8 или 10 раз. Ставим руки параллельно земле или полу. И в сторону разводим, вот так вот, разводим, 8 или 10 раз, ой, мне как солнышко в ухо И в обратную сторону, внутрь, 8 или 10 раз. О, хорошо, потрясли руками, потому что там действительно было напряжение. Теперь в э, кулаке и вращаем в одну сторону, и вращаем в другую сторону. Поработали мы сейчас над, кулачком, над ладошкой, всеми суставчиками здесь запястья запястье и на кисти. Теперь переходим к локтям. Локти наши ставим параллельно полу, ну, в данном случае земле, и начинаем двигать во фронтальной плоскости. Вот так. Локтем. Вместе. Два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8. Обратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А можно еще вот так вот. Пусть они подогоняют друг другу. Для мозга это тоже какая-то работа. Дальше плечевой сустав. Мы свободно опускаем руку и начинаем ей вращать перед собой. Вот так вот. Когда-то раньше так мы фокус делали. Ведро воды наберешь и так сильно-сильно-сильно его крутишь-крутишь-крутишь, а вода не разливается аналогично другой рукой. Так вот. вот. мы с руками уже и поработали. Теперь с ногами. Что будем делать с ногами? Как же мне снять ноги? Попробую сейчас поставить камеру, получится что-то или нет. Ой, ну-ка. не получится. Ребята, ничего не получится, наверное. Ну-ка, что? Видно ноги-то мои? Не, а не видно. Фух. Я отхожу, под горку иду куды то Надо кверху идти. Ладно. Ноги ну, я сейчас сделаю, но не буду показывать, буду только рассказывать. А, штатив. Срочно покупать. Как-то раньше обходилось без него. Ну, так что теперь не встанешь, ты что тут стоял. Как ты стоял тут? Хорошо стоял, все показывал. Нафиг я тебе сняла-то? Ах, обрезать придется где-то. Кстати, да, вот на ютюбе есть автовидеоредактор какой-то есть на ютюбе. И это... Надо научиться им пользоваться. Так я и сделаю. Итак, ноги. Стоим на одной ноге, другую ногу немножко поднимаем в колени и носком тянем назад. Вот так вот. То есть нога должна выпрямиться носочком, Ступней назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь вытягиваем ногу прямо и пяточкой вперед тянемся. Чтобы икры привелись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Суть вот этих всех упражнений, их не надо так вот делать, пахать, судим-судим, не надо. Делаем так, например, дошли до нижней точки и немножко еще, и немножко еще. То есть напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. Вот так вот надо делать. А махать не надо, в данном случае. По методу выжимания белья. Когда белье выжимаешь, ты так выжимал, вроде бы все выжимал. Еще, э -э -э, еще чуть-чуть. Вот когда вот это еще чуть-чуть, она как раз идет в зачет, Оно считается. Другая нога. Вытягиваем носок и делаем вот эти вот напряжение, расслабление. Сосна, но наверное не кедр, хотя хотя такие шишки красивые. Вперед пяточку. Фу, как хорошо. Переступаем на другую ногу и выворачиваем ступню внутрь. Вот так вот, чтобы голеностопный суставчик немножечко порастягивался. Я оставлю ссылочку на то видео, где это я действительно показываю и рассказываю даже, что все это делается. И коленочки, наверное, я там показываю. Лучше, конечно, дома это показывать. Я, наверное, сейчас выключусь. После того, как мы, значит, после того, как мы ступню сделали сюда, сюда пяточку вперед, вот сюда повернули и обратно повернули. Повернули обратно, после этого мы вращаем ступней. Вот так, берем и вращаем ступней в одну сторону. И поезд пошел товарный. На мостике. У нас у вот ирень течет. И в другую сторону река Ирень называется. Ой. Фу. Хорошо прямо так ногами. После этого ноги бегают сами. Становится легкая походка. Снесенки избегаешь на удивление всем. Быстро, я не до... Даже никто не верит, сколько мне лицо. Только по походке. Не глядя уж на лицо. Не будем уж углубляться в тонкость. Так, все. Дальше упражнения на коленях. Я их сделаю сама. А вам покажу дома. Хорошо? Да, если кто-то хочет делать со мной, ну и делайте, конечно. Потому что тут не видно. Она в спортзале показывает. Ведь? Всем пока, всем, кто меня смотрел, кто, кому я не надоела, обещаю показывать почаще, отчитываться о продвижении трех моих проектов. Итак, первый проект "Тараканство убой", второй проект "Качество жизни", и третий проект "Мое здоровье", здоровье «Здоровье мое». Вот. По поводу здоровья моего я тут пока еще нахожусь. Э, в обдумывании, но обдумывание доходит до конца, я ставлю цель, задачу и начинаю ее выполнять. Вот так. Спасибо за подписку, спасибо за лайки, спасибо за просмотр. До свидания.